Мы уже делаем не первую тематическую конференцию. Мы вычленяем определенные ниши, запросы с рынка. И сейчас мы понимаем, что маркетинг-конференция, продвижение – это то, что очень востребовано рынком. Все много об этом говорят, но никто не понимает, как правильно пользоваться этими технологиями и инструментами. Поэтому мы собрали профессионалов, Самое главное, что упускают рестораторы в маркетинговом анализе выручки, это то, что они выручку начинают анализировать, когда все не очень хорошо становится. То есть важный, важный инсайт заключается в том, что нужно выручку анализировать всегда, даже когда все хорошо, потому что нужно смотреть... Не только то, почему вы стали падать либо снижаться, но и те факторы, благодаря которым вы растете. Это поможет вам сгенерировать больше идей для того, чтобы выручку дальше увеличивать и, в общем-то, контролировать ее рост постоянно. Первое, что нужно сделать, когда вы спасаете свой ресторан, это нужно понять, почему гости не идут в ваш ресторан или почему они пришли один раз и не вернулись в последующий. Нужно проанализировать гостя, сделать опрос, просмотреть отчеты об отзывах, если таковые у вас имеются, что же именно не нравится, цена, вкус интерьер, локация, может быть, даже и сервис, и уже после этого принимать дальнейшие решения. В идеальном мире за маркетинг в ресторане, а именно за проектирование продукта, а также сценарий опыта гостя отвечает три бесценных человека – управляющий проекта, маркетолог и шеф-повар. Только при синергии вот этих трех товарищей будет гармонично созданное заведение. Ваш ситуативный контент должен быть частью вашей контент-стратегии, он должен ее дополнять и разбавлять, в зависимости от того, насколько работает э, тот или иной материал на сегодняшний день, какие тренды актуальны для вашей аудитории, что они обсуждают сейчас. Но если вы не будете иметь глобальной стратегии, не будете иметь никакого плана, ваши социальные сети превратятся в свалку ваших безумных идей, и вы не будете понимать, как заставить вашего подписчика стать вашим гостем. После внедрения программы «Лояльности» вы сможете очень быстро выстроить систему акционных, рекламных, информационных взаимоотношений с вашими гостями. Это очень круто, это обязательно нужно внедрять, даже если вы только открываете ресторан. Если говорить про social media маркетинг, то, например, в регионе вы можете очень быстро подвинуть ваших конкурентов, если вы будете использовать при настройке рекламы, например, геотаргетинговые настройки. Это поможет вам очень быстро, целенаправленно доставлять информацию до ваших потенциальных гостей. И не забывайте обязательно про ремаркетинг и ретаргетинг. Я считаю, что CRM-система нужна, в принципе, каждому ресторану, а вопрос стоимости уже тут как раз-таки самый актуальный. Если ресторан небольшой, то можно купить, там, арендовать не очень дорогую CRM-систему, это не всегда дорого, иногда это может быть 2-3-5 тысяч рублей в месяц аренды системы, но зато у вас есть ваша клиентская база, зато у вас есть понимание, кто ваш гость, как часто он к вам ходит, какой у него средний чек, и у вас уже есть возможность с ним коммуницировать, а это самое главное. Пиар-агентство переквалифицировались топовые в агентство маркетинговых коммуникаций, потому что Просто пиар в чистом виде не работает, он стал частью составляющей маркетинговых коммуникаций. И сегодня вы обязаны, помимо знания, опыта пиарщика, инструмента, применять также на практике ежедневно целый набор других историй, которые работают быстро и эффективно. Для того, чтобы быть настоящим прокачанным маркетологом, нужно развивать свои soft skills. Soft skills — это два главных качества эмпатия, когда маркетолог умеет встать на позицию гостя, с точки зрения гостя оценить все эффективности и дать то, что нужно гостю, а не то, как он видит себе это. И вторая история – это коммуникабельность. Вы должны любить, вы должны жить этим, вы должны общаться с подрядчиками, с сотрудниками ресторана, вы должны уметь общаться с гостями оффлайн и онлайн. И тогда у вас все получится. Удачи!